Привет, друзья! А если вы еще не мои друзья, то добро пожаловать на канал Жека. Да-да, тот самый Жека, который хочет поделиться с вами своими историями. И не простыми историями, а мистическими, паранормальными. Думаю, вам станет интересно, зайдя на мой канал, что-то подобное посмотреть, увидеть, оставить свой какой-нибудь интересный комментарий, а также нажать большой и жирный лайк. Желательно на этот видосик тоже, чтобы побольше людей увидели это видео и зашли ко мне в гости а, на канал ЖК. Привет, друзья! Хотел Криповы сделать ролик, короткий Криповый ролик для вас.